Это олень вернулся спустя месяц. Я, я олень с не выпускать видео. Пирата лень, пират олень, пират олень. по -олень. -олень. олень года. Да, ну короче. В последний раз мы получили повседневную концовку. Да, я за месяц вспомню. Ну, потом я случайно.. Для того, что я хотел открыть DLC, прошел всю игру. И еще открыл человека. Так, что он... А, еще и Дракосу. Кстати, смотрите, что он умеет. Дракоса, миленький дракозничек. Он не кусается. Он максимум делает... делает бургеры кто хочет бургеров скажите я Как он летит только посмотрите в стенах хабоба украинская украинцы не в обиду ладно, в обиду. ладно. Короче, я не буду то, что делали в прошлой серии, то есть уничтожать вон то всё. вызывать подкрепление копов, мы просто будем с украинской и киборгом оленем 228 драться. Лизы. Я не помню олень куй. А второй олень. <свят> так, полетели. У А О О -а И У. От леншего музыку послушал. По мой микрофон. по мой микрофон, вам Гус. Мы это все видели. <смех> <смех> а ч ⁇ так сразу? Олень. Нет. Не говори, если я сдохнуть Тут ты на меня объявишь охоту. Гиб... Так, продолжаем. Тибор Кален 228 пошел атаковать. Конечно, аудио раза 228. зазака бомба 228 а 303 плюс, плюс а 303 сняли кооператив как сражаются против танкиста 228 а боба 303 что сказал кто-нибудь кто знает что это за пароль такой Моего кота обычно такой Он просто слабоумен. Печальник. Вы посмотрите, как он это делает. Просто эластичность, уровень тысячи. Мне кажется, он все может вот так посмотреть на 300-800 градусов. Так попробуй включить резин оленя в бегах. Я стану оленем в реальном мире и прибегу к тебе с вопросом где печенюхи так что я боба 228 серьезный я боба 228 серьезный не то что ты тряпка а боба нюхай Бебру. Бебра, пабло пабло пабло все собрались чтобы спеть эту песню про котов про их не про то что как они насрали в тазик Про то, что как станцевали оленей бед. Суперкиборга 228 Петровича. Или Сидоровича как-то у него из сталкера. Ааа! -а -а, оленя! А -а -а -а. Спасите! Спасите! Оленя за зали! Зазали! Олена зазали. Помогите. Oh На меня нападают супер обоба. Супер Айдол Супер айдол Супер Неужели супер олень? Абоба 228. Проиграет. Супер АБМА 223. Такого не может быть. Он еще никогда не проигрывал. Такому слабому врагу. А это реально какой-то кризис зайдет, а не видео. Або будут 2, 2, два ребят. Черт возьми, Мы Смотри. то Смотри. Смотри. Так. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Олень? Кто по пиратам зубает? Олени. Что они, олени. Ой-ка, уровень 1000. Кто согласен, тот... Согласен. Супер олень 228! Euh, упал. Остался супер айду. Лень. Супер Лень. <ильщит> супер олень. Ух ты. Мы научились бодаться. Я олень низкий засты не знаю. все боюсь. Всё, корова. Лаико уровень 1000. Корову боюсь. У нас же не такое здоровье. У него... А у него даже больше. Вот сейчас супер оборот 2-2-8, У него да! А что это было? Мы это знаем. Мы это проходили. Эй, я забыл. Пока. Ну, что Это и не так было. Это что за руки? Криворуки. Руки, которые длятся где-то как до картины какой-то. Ох. Ох ты... Зыл, супер айдола, зыл. Привай. Косорох. Коровку-то заль. Ну ладно. Пуньк. Пунь. Йо. Не мои, что неё? Чё у меня там нужно? ну ладно Обратите внимание ОЛЕНЬ СОЛНЦЕ ОЛЕНЬ Ты... Солнце Это я! Это я! Это я! Это я! Я не думал, что ты такой? Олень. Божественный. Божественный. Надо тебе вот сюда посмотреть. Да, это он. Это нас олень бог. Хайберу. Да господи. Что это такое? За супер Абоба 228. Бум -бум -бам, -бам, бам А? Да чё за кринс? Кринс уровня 100 Кринз уровень 100 уровень сотня хп что делать что делать что делать на меня тут порция тысячного клинза нападает как меня победить это чё за адский а боба да ладно боба получай, получай. дерзаться а бобби три, надо продержаться <coughs> нормально вахтп Пелятина со свининой. Думаю, многие забыли, как это может быть вкусно. с скротство. Кринз уровня сотни. Я сейчас находлюсь в большом кринзе, который находится в большом маленьком кринзе. Который является кринзом, который находится в тысячи таких кринзах. реально кризис, реально в кризис мире. Короче, я не могу пробить их. Пугается либо тут надо быть теми супер обобами? Из моего нет опять. Пять, пить, опять, опять. О нет, опять! Суперабоба нападают! Суперабоба нападают! Улабаем их! В жизни! Суперабоба не должны жить в этом мире! Только одна Боба должна жить в этом мире! Это я. Я об оба должен жить в этом мире. Да. Менее запутанным будет мир. Тогда в нем намного меньше обоих. да ладно, у меня с каждой попытки все больше, больше сердец. Капец, крин уровня сотого! Крин, крин, крин, крин, кринга, кринга, кринга, сотого уровня кринга! Наверное, никто не думал. Это полака? Копия меня? по нет, куда я подезаюсь? Назали я опять к суперобоби. у меня с каждым разом все больше и больше. Я могу получается набрать бисквит. Ведро Боба. Балинки, балинки, такие вечеринки. Мозг понятия растяжу Не Давай что я не смеюся с попасть. Минус! Супер айдол. Я готов. Супер оленя тяжело уничтожить. Суперлин. не могу... то с, с, с Скин. Вот его скин. Короче, пропрыгиваем. Нет. О -о -о -о, капец. Нет, опять. Опять это Суперобоба. опять Суперобоба. И ты супрабоба. Тут. Пока супрабоба. Я здесь главный олень. Я здесь главный, тот, кто рушит закон. А! Это что, можно русить? Так так давай иди, я разрусил вас, собственно. Две. Вон поднимается. Вера, собирай, собирайся. Боба. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, тебя как Papa. You didn't it exa. Like Эй, вот да, я успею тебя уничтожить. Тьф. Ему даже никого не берут. Нашла черная дыра, брат. Никого не забрал? Верно. прикольно в концовочка вас только не думай только не думай эй не -а, -а, -а, -а, -а, -а, а молодец молодец спасибо! А я засказал, не залазь, оно тебя сожрёт! господи, почему олень не слушает, почему олень не слушает? Это не олень, это какой-то олень Давай, концовка, больница. Чё, опять больниц Ой, Пунк. Пунк. пульс. Здравствуйте. <плес> Что он боится? Я ч страстный такой? Чё, страстный такой? Ну, может быть, я только проснулся, вот я и такой. что у тебя? О господи Симулятор оленя Гибиргеймлс А ну Нира о. Ну ладно, ребята, мы открыли все концовки, мы все сделали, так что на этом ждем обновление симулятора, а теперь всем олень, ладно, всем пока, Буньк. Симулятор у Леди. Капец. Теперь можно... А, стоп, стоп. О нет, кнопки. Блин.